Всем привет! Меня зовут Елена Нечаева. С нами сегодня Виталий Микрюков, специалист по лазерному удалению. Сегодня вопрос очень актуальный, в принципе, и для нас тоже. Это беременный и кормящий. Можно ли делать лазерное удаление беременным, кормящим? Чем это чревато? Как это проходит? Ну и все такое. Сразу скажу, что перманентный макияж беременным мы не делаем вообще совсем. Ни в одной нашей студии это делать нельзя. Мы это не делаем, потому что это стресс, хоть и небольшой, минимальный, и все, что будет, какие-то последствия свяжут с нами. Что по поводу удаления? Ну, про лазерное удаление могу сказать примерно то же самое. То есть э, беременность и кормление грудью являются противопоказанием для проведения процедур удаления как перманентного макияжа, так и татуировок лазером. Почему? Ну, Во-первых, опять же, тоже стрессовая ситуация, болевые, болевые ощущения могут вызвать абсолютно непредсказуемые реакции в организме там, при развитии ребенка, прикормление грудью, там, нарушить лактацию и так далее. Но это, это так, полбеды. А, второй вопрос: что в удалении пигмента из кожи вовлекается иммунная система, фагоциты, лимфатическая и кровеносная система. То есть пигмент там, тем или иным образом все равно попадает в общий кровоток вместе с клетками иммунной системы и э, путешествие его по организму и Взаимодействие там, да, с плацентарным барьером, в общем-то, да, тоже в общем, никто не изучал. Поэтому э, прогнозировать и какие-то вероятностные, там, неблагоприятные исходы при беременности, ну, никто этого не изучал, поэтому ставить эксперименты над собой, над своим ребенком я никому не рекомендую. Обычно э, клиентки, пациентки относятся к этому адекватно, когда я им говорю, что вы расставьте приоритеты, вам что важнее? Как бы безопасность, полная безопасность и уверенность в здоровье своего будущего ребенка либо ваш там, ну, татуаж, с который вы там как-то ходили, ничего, время закончится, закончите кормить грудью и приходите. Но ну, также еще участвует, ну, как так влияет на процесс лазерного удаления, ну там я думаю, перманентного макияжа, еще гормональные перестройки в организме, потому что прекращение кормления грудью это еще не скажем так, не конец всех изменений в организме женщин, потому что еще до 6-12 месяцев продолжается дальнейшая гормональная перестройка и возможны различные изменения, скажем так, непредсказуемые исходы да, ну, обычных воздействий. Кстати, да. если у вас есть перманентный макияж, то если вы забеременеете, его, скорее всего, не останется. потому что с такой скоростью уходит, я по себе замечала, а по подружкам замечала, поэтому лучше средство Сам для снятия лазерная... брови. беременности. Более того, скажу даже, в принципе, менструальный цикл влияет, в общем. Как как ну да, креветок и, нельзя возить, есть даже дожди. за сутки до. Да. Пить нельзя, это мы все знаем. Просто, допустим, перманентный макияж, кормящий, мы делаем. У нас есть опыт, э, им э, большой опыт. Э, никаких нету нету такого что он не лег или он повел себя как-то неправильно непонятно то есть я думаю гормональные изменения в той или иной форме есть у всех особенно у всех тех кто весит там не знаю больше 70 килограмм там уже они такие что мама не горюю нет нет есть? есть обязательно есть гормональные нарушения конечно присутствуют и они продолжаются и там климактерический период и другие да. в -то, то есть, изменения у нас тоже нет все накладывает по стабильно спокойного состояния организма когда точно можно делать перманентный макияж это относительно противопоказание по сути да Но но стресса, все-таки удаление это больно. Почти на всех зонах так и больно. Да? Да? А перманентный да. макияж не так. Кормящим? Кормящим, опять же, также ситуация здесь по 2-3 года кормят. И все нет, эти нет, все нет, это время так Нет, кормление грудью, оно, скажем так, актуально в первый год. То есть, ну по, по когда нормам, самая то, яркая первая да, часть? То есть, когда это действительно является основной питающей, в общем-то, да, ну, питанием для ребенка. После уже полугода, девяти месяцев, в принципе, вода прикорма, там, да, когда уже ребенок начинает питаться, там различными всякими баночками, там едой другой, там салатиками, ну, то есть уже какими-то приготовленной едой. Грудное скарбнение является уже больше психологической зависимостью, психологической какой-то поддержкой, в общем-то. И там уже, она, ну, скажем так, вероятность меньше. Да? То есть ближе к году уже, как бы, в принципе, вероятность каких-то неблагоприятных последствий для ребенка. Да? Но когда приходит женщина, допустим, родившая неделю назад и кормящая грудью. Тогда ребенок ест там по 10-12 раз там грубо. Давай, давай так давай, давай. уточним. Подожди, это мне тоже интересно, потому что что пигменты частицы пойдут в молоко и он напоест их? О, невероятно. Химический состав пигмента, опять же, возвращаемся к этому, никто не изучал. В итоге, что происходит, какие химические элементы образуются, химические соединения тоже, они все равно попадают в итоге в кровоток и тоже в итоге, ну как бы, то есть тут от до аллергических реакций и так далее. Сейчас э, дети, ну, как бы развиваются, идут там аллергенные такие, все там астматики, там и тому подобное, в общем-то, да. И вредностей вокруг много. А тут мы еще дополнительно будем, допустим, там, опять же, медицина это вопрос вероятностей. То есть вот как бы риски существуют. Если вдруг у пациентки, опять же, тут даже больше еще психологический такой момент, если у нее не дай бог в голове свяжутся две там Молоко кончилось, момента. виноваты, да, лазерное раз. удаление ребенок начал заболевать что-то еще, и так далее, то доказать обратное, что в этом нет никакой вины, там ни лазерное удаление, ни вас как специалиста, да, практически нереально, как и доказать то, что это есть. Но как бы почва для конфликта присутствует, и как бы это совершенно ну, никому не нужно, я думаю. Вот такое мнение у Виталии. Если у вас есть вопросы, пишите их в описании к этому видео. Всем спасибо за просмотр, всем пока!